Сорт острого перца халапеньо-чичимека. Этот перчик относится к виду капсикуману. Это крупноплодный сорт перца. Такие перчики могут достигать до 10 сантиметров в длину. но ну, меня где-то в пределах 7 сантиметров. И 4,2 сантиметра в ширину. Довольно крупноплодный. Созревает этот перчик от зеленого цвета и вот до такого вот темно-красного, весь покрытый микротрещинами, тоже микротрещины хаотичные, они вдоль и поперек идут. Этот перчик собирает вот в таком вот недозрелом виде. Он более плотный, он не такой острый, когда уже перец полностью созрел. Созревший перец имеет более насыщенный вкус. Он немного сладковатый, и острота у него доходит до 5000 сковелей. А так острота от 4 до 5000 сковелей. Высота такого кустика может быть колебаться от 50 до 70 сантиметров. Срок созревания этого перца 65-70 дней. Этот перец очень хорошо плодоносит при более низких температурах, где прохладно. Сорт просто, просто бесподобный. Вот он уже полностью зрелый, он уже становится немного мягкий. Он, вот. мягенький-мягенький. Очень вкусный, вкус у этого перца насыщенно пряный, перец толстостенный и очень сочный. С ним очень хорошо делать всевозможные соусы, также можно делать закатки, солить его. Перец просто бесподобный. Его можно выращивать как в открытом грунте, так же и в теплицах. Этот перец многолетник, он может подоносить до 5 лет. С каждым годом, соответственно, урожай будет падать. Так что этот перчик можно даже выращивать у себя на подоконнике. Кустик у меня небольшой, сантиметров, наверное, ну, 25. Вот такой вот красавец. Вот тут есть рядышком эти же кусты гораздо выше. Вот кустик рядышком. Этот немножко помельче. Это где-то сантиметров, наверное, 15. В этом году были холодная весна. И потому перчики остановились в росте. Сейчас уже конец сентября. Они только начинают у меня созревать. Очень хороший перец, очень крупноплодный. Если выращивать его в теплице, плоды будут очень и очень крупные. Высота, соответственно, будет. Ну, наверное где-то в пределах 70 сантиметров так что советую такой перчик вам выращивать очень-очень вкусный и очень сочный